Повышенная волатильность в криптовалютах. Биткоин еще в рамках торговой сессии в выходные тестировал отметку 11 тысяч долларов за единицу. Это как раз эфир. И вот если брать биткоин, мы видим, что с начала года, по-моему, рост уже примерно 160%. Как раз планы Facebook запустить криптовалюту Libra, оказывать на основе финансовые услуги, все это постигнуло интерес к криптовалютам. А может быть, еще это такая прокси-история на ликвидность, смягчение риторики мировых центральных банков, возможно, подстегивает спрос ко всем рисковым активам. Стоимость биткоина впервые с марта прошлого года превысила 11 тысяч долларов. Об этом говорят данные торгов. Эксперты затрудняются объяснить, почему это произошло. Часть утверждает, что виноваты спекулянты, которые снова решили надуть пузырь криптовалюты. А другие связывают это с планами Фейсбука по запуску собственной криптовалюты Libra в следующем году. Ее поддержали почти все Ведущие платежные системы и крупные торговые площадки. Это легитимизирует рынок криптовалют. Либра позволит любому человеку оплачивать товары и услуги прямо с мобильного телефона или компьютера. Не будет больших проблем и с обналичиванием.